Ремонт дома за шестьдесят шесть дней. Мне мне Необычность в том, что мы объединяли розовые обои, цветы и белый светлый потолок. Ау! Ау! Мы разрушили старый санузел, центральную комнату дома на долгую оставшуюся счастливую жизнь. Яркие фотообои, каминная зона, кондиционирование. Друзья, привет! С вами вновь я, Андрей Чирова, и наш канал о строительстве. Сегодняшняя серия будет о внутренней отделке. О том, как сделать ремонт дома без дизайн-проекта и при этом сохранить все то, что в нем уже было заложено. В этом проекте мы сделали входную группу алюминиевую, мы немножко реконструировали забор и потом углубились внутрь дома. И мы назовем эту серию «Ремонт дома за 66 дней». Все покажем внутри смотрите внимательно задавайте свои вопросы оставляйте комментарии и ставьте лайки ну что сегодня у нас серия необычная еще и тем что мы будем ее снимать вместе с моим братом николаем у него строительная компания квадратный метр и всю эту красоту в доме сделал именно он поэтому я удаляюсь а слово передаю ему да, всем привет это необычный дом необычный проект необычность в том что мы объединяли заранее необъединяемые зоны то есть эта часть дома не входила в общий жилой комплекс и задача была сделать так чтобы из этой комнаты мы плавно переходили в основную часть дома поняв что мы зашли в какой то один общий жилой комплекс работы которые были выполнены здесь это добавились у нас яркие фотообои на отремонтированную стену мы сделали входную группу отремонтировали потолки у нас появилась каминная зона. Добавили кондиционирование и по кругу обновили покрытие стен. Сделали красивые свежие обои. В этой комнате все. Предлагаю перейти в следующую. Ну что, мы продвигаемся по дому и находимся в тамбуре первого этажа. Здесь выполнены следующие работы. У нас покрашены стены, покрашен потолок и плавно переходим в отремонтированный личный марш. Это спальня для мальчика. Здесь синие обои перекликаются с голубыми зелеными оттенками. Ремонтировали потолок, стены, добавили сплит-систему. И все это закомбинировали со светлой мебелью. Вот мы с вами во второй комнате. Это спальня для принцессы. Розовые обои, цветы и белый светлый потолок. Мебель еще в пути, но скоро мы и ее увидим. Мы разрушили старый санузел, сделали новую штукатурку для стен стяжку на полу. В стяжку мы не забыли положить теплый пол, поэтому теперь здесь будет тепло и комфортно. Стиль такой, что у нас плитка с пола переходит в стены и все разбавлено розовым ониксом. У нас появился полотенцесушитель, душевая группа, ванная мебель, новый унитаз и новый белый потолок глянцевый. И эта комната готова для того, чтобы радовать своих хозяев. Приглашаем вас в центральную комнату дома, это хозяйская спальня. Здесь мы начали ремонт с того, что отремонтировали потолки и потолочные карнизы, поклеили в круговую новые обои, добавили однозначно розеток и дополнительные группы включения света. У нас появилась центральная люстра и здесь будет зона для большого хозяйского телевизора. Поэтому в этой комнате, я думаю, хозяева будут проводить больше всего времени. 66 дней срок не сказать что очень длинный весь ремонт э, достаточно интенсивно был проведен все пожелания учитываются вносятся правки по ходу ремонта эти 66 дней Пролетели достаточно спора. Санузел сделан полностью с нуля. Выведена э, канализация по-новому. Э, просчитан уровень. Все отлично, все шикарно. Зазоры, никаких проблем. Теплый пол установлен. Трап. Ну, в общем, то самая любимая комната в этом практически новом интерьере. Ну что, мы с Андреем желаем э, удачи и достатка хозяевам дома Ольге и Степану. Самое главное, побольше денег, побольше светлых эмоций, чтобы хватило на долгую оставшуюся счастливую жизнь. Мы сюда планируем вернуться для обустройства двора. И есть такая фишка. Квадратный метр ремонт с гарантией, поэтому 12 месяцев есть на устранение недостатков, если их найдете. Зовите, всегда готовы прийти. Спасибо. Окей, договорились, спасибо вам большое. Ну что, мы сделали обзор дома, который ты отремонтировал. И сейчас мы приехали в офис. У меня есть несколько вопросов, я тебе их хочу задать. Первое, что я заметил, это то, что ремонт этого дома, он производился без дизайн-проекта. Я предлагаю сейчас обсудить вопрос дизайн-проекта, а также выделить 5 основных советов, 5-6, которые ты можешь дать тем людям, которые задумались о ремонте. Отлично, я готов. И первое, как правильно ты заметил, хороший ремонт начинается с дизайн проекта. Именно на этом этапе можно учесть все тонкости, заложить правильные строительные материалы и, самое главное, не ошибиться в размерах будущего ремонта. Второе, на что я хочу обратить внимание, что любой проект невозможен без какого-то бюджета. И очень важно зарезервировать нужную часть денег, а именно бюджет на ремонт, для того, чтобы не тормозить начатые работы. Поэтому я обязательно добавлю вторым пунктом бюджет на ремонт. Замечено неоднократно, что не стоит экономить на базовых вещах. И их я выделю 5. Первое это шумоизоляция. Второе это утепление. Третье это количество розеток и выключателей. Необходимо предусмотреть замену входной двери. И обязательно сконцентрировать внимание на системе отопления. Добавляем в список. И, конечно, главное подписать договор и согласовать сроки будущего ремонта. Тогда обе стороны, и клиент, и подрядчик будут уверены в том, что работают в одном информационном поле. Добавляем договор и график работ. Качественные материалы это 50% успеха. Мы работаем только хорошими материалами, правильными руками с правильными мастерами. Поэтому скажу так, хороший материал решает много проблем. И добавлю в список хорошие материалы. Хочу также отметить, что стройка имеет свой сценарий, но не всегда все идет по сценарию. Поэтому важно быть готовым к корректировкам. На определенном этапе они могут понадобиться. Внести какие-то дополнения, изменения, согласовать конкретный материал. Поэтому плюсую в наш лайфхак корректировки в проекте. Ну что, подытоживаем шесть основных моментов, которые, по мнению Николая, необходимо учитывать при ремонте квартир или домов. Это дизайн-проект, и здесь я согласен абсолютно. Бюджет на ремонт, который должен быть понятен на берегу, чтобы потом не было неожиданностей. Базовые вещи, на которые стоит уделять внимание, это шумоизоляция, утепление, розетки, входная дверь и отопление. Четвертый пункт. Обязательный договор и график работ, согласованный с клиентом, чтобы все понимали как мы движемся, когда мы что делаем, и не появлялось лишних вопросов. Пятый пункт. Это качественные материалы. Мы работаем на наших объектах всегда практически с одними же и теми материалами. Правильно? И как всегда качественными, поэтому да. И шестой пункт. Как любая стройка в ремонте тоже могут возникнуть необходимости в корректировках. Поэтому нужно быть готовым оперативно их согласовать с заказчиком, ввести в проект и при необходимости там, двинуться дальше, либо какое-то время остановиться подождать. Поэтому прислушивайтесь к профессионалам, к Николаю, строительной компании «Квадратный метр» и помните, что на канале Андрея Ачирова мы о стройке. Знаем все.